Всем привет! Сегодня я начинаю целую серию видео, которая будет посвящена сравнению планировок в двух жилых комплексах. Это жилой комплекс Высота и Нагорный, потому что они примерно похожи по стилистике, потому что они примерно рядом находятся, и люди, которые ищут квартиры в этом районе, рассматривают эти два ЖК в качестве приобретения там квартиры и сегодня будет ролик номер один где я сравню две трехкомнатные квартиры одна в нагорном другая в высоте поехали итак сравнение этих двух квартир можно начать с общих параметров какие они в Нагорном квартира 116,6 квадратных метров Стоимостью 13 642 300 рублей Второй этаж Потому что на других этажах таких квартир уже не осталось Это последняя из самых больших трехкомнатных квартир в Нагорном Трехкомнатная квартира в ЖК «Высота» Ту, которую я взял для сравнения, находится на 12 этаже она 101,99 квадратных метров и стоит 12 миллионов 429 631 рубль. Ну а далее давайте сравнивать по планировкам. Что хуже, что лучше. Количество квадратных метров не всегда означает, что эта квартира лучше. Перед нами две квартиры примерно одинаковой формы. Я называю такие планировки, это форма пистолета. Знаете, как у него одна сторона вытянутая. Она какой-то такой странной буквы Г. И вот они обе квартиры друг на друга похожи. Следующее, что бросается в глаза, это количество окон. В квартире в Нагорном 4 окна, 4 комнаты, 4 окна, а вот в ЖК высота окон гораздо больше, аж целых 9 окон, 4 и 9, ну понимаете разницу, да? То есть гораздо светлее будет в ЖК высота именно в этой квартире, здесь даже в ванной есть окно, это очень круто, ну идем дальше. Хочу начать с прихожей. И вот, например, в ЖК Нагорный, когда мы заходим в прихожую, мы попадаем в такой достаточно большой холл, 17 квадратных метров здесь он обозначен. Для того, чтобы нам снять одежду, нужно через весь этот холл пройти к тому шкафу, который здесь нарисован. Кстати, хочу обратить внимание, что вот в ЖК Нагорном расставлена мебель, а вот в ЖК Высота мебель не расставлена, поэтому простому покупателю, который выбирает квартиру, очень сложно сориентироваться, как могла бы быть расставлена мебель в ЖК Высота. Поэтому вот обратите внимание, друзья, и сделайте так, чтобы у вас была расставлена мебель. Это все-таки большой плюс. Здесь Нагорный победил. но Давайте вернемся в прихожую и вот к тому шкафу, про который я рассказал, во-первых, он очень небольшой, чтобы увеличить площадь хранения, а мы все помним, что хранения должно быть много, ну потому что семья большая, вещей много, да в принципе сейчас у любого человека вещей много, поэтому вот этого шкафчика на 2 метра недостаточно, я бы добавил на самом деле еще один шкаф, вот как-то вот таким образом, и таким образом получился бы гардероб, в который можно было бы зайти и развешивать одежду. Площадь хранения увеличилась бы в два раза. У нас осталась прихожая, через которую мы будем все время ходить. И на мой взгляд, это не очень хорошо, потому что все-таки будет э, вот та пыль, возможно, даже грязь с обуви, которая будет оставаться на полу. Вот, В общем, есть шанс ее растаскивать по всей квартире в, в носочках, когда мы будем ходить. А ходить мы будем постоянно через прихожую, потому что это такая центральная, магистральная часть в этой квартире. По-другому на кухню не зайти. А кухня это самое посещаемое место, как вы понимаете. В общем, на мой взгляд, это не очень удобно. А вот в высоте этот вопрос решен гораздо лучше с точки зрения планировки. Прихожая полностью обособлена. И даже если мы здесь поставим шкаф, то он останется в прихожей. И нам не надо будет никуда ходить. Но неудобно то, что шкаф здесь мы, скорее всего, вот так не поставим, потому что остается очень узенький проход туда в коридор это дико неудобно ставить шкаф вот так вот тоже неудобно и некрасиво потому что прихожая становится очень узкой и когда мы заходим в прихожую упираемся прямо в торец поэтому здесь я бы предложил такое изменение я бы постирочную которая здесь обозначена как постирочная, превратил в гардеробную. Разместил бы вот так вот шкафы, и вход в эту гардеробную был бы прямо напротив входа в квартиру. И тогда вся входная группа осталась бы обособленной. И когда мы перемещаемся по квартире, мы не заходим в прихожую. И вот это очень круто и удобно. Постирочную я бы организовал вот в этом санузле. И у меня при этом остался бы еще один санузел и еще одна ванна которая с окном, про которую я уже говорил. И этого вполне достаточно для трехкомнатной квартиры. В общем, по этому параметру входной группы прихожей побеждает, на мой взгляд, ЖК высота. Идем дальше. Кухня, гостиная, общая комната. Смотрим на горный. Здесь кухня-гостиная 24 квадратных метра. Но сразу же надо сказать, что 24 квадратных метра для кухни-гостиной, на мой взгляд, это очень мало. Потому что мы должны разместить там кухонный гарнитур, обеденную зону, то есть стол со стульями и диван желательно с хотя бы одним креслом и телевизором. Вот здесь вот кресло уже не влазит, потому что места не хватает, кухонный гарнитур очень маленький, на который кофемашина, тостер и чайник уже влазить не будут. И стол стоит прижатый к стене, что не очень хорошо, я в каждом видео про это рассказываю, поэтому останавливаться не буду. Стол у стены – это плохо. Идем в кухню-гостиную ЖК высота, смотрим. Здесь форма достаточно странная, она такая Т-образная, но это дает гораздо более интересные возможности с точки зрения расстановки мебели и планирования пространства. То есть мы можем кухню поставить вот таким образом например, Г-образной формы. Либо второй вариант, мы можем поставить высокие шкафы, а вот здесь вот какой-то остров поставить, за которым можно удобно готовить. Вот сюда мы можем поставить стол большой, даже на 6 мест. И вот здесь вот мы поставим спокойненько диваны напротив телевизора. Вот эта вот конфигурация позволяет четко зонировать пространство на три зоны, которые необходимы в кухне-гостиной. Здесь площадь чуть-чуть, по-моему, побольше. Ну, примерно такая же, в общем-то, как и в Нагорном. Но вот эта вот компоновка позволяет мебель расставить более рационально и интересно с точки зрения дизайна. Поэтому в этом параметре побеждает опять ЖК-высота. Но это, на мой взгляд, иногда те люди, которые покупают трехкомнатную квартиру, они хотят увеличить кухню-гостиную за счет соседней комнаты ну так бывает например один ребенок поэтому две детские делать ни к чему поэтому нужны просто две спальни а вот оставшуюся комнату очень часто хотят присоединить вот можно ли здесь это сделать да можно мы можем убрать вот эту перегородку и вот эту большую комнату превратить в кухню-гостиную при этом при большом желании вот эту вот часть можно вообще подумать и превратить в кабинет. Но надо смотреть, возможно ли это потом будет согласовать, потому что вполне вероятно, что это выделено как зона кухни, а кухню, как вы знаете, нельзя перемещать на жилое пространство. Но объединить можно. Можно ли объединить... Две комнаты рядом, находящиеся в Нагорном. Можно, но это будет не одно общее пространство, а как бы одна комната, перетекающая в другую. Потому что вот эти две толстенькие стены, они несущие. И они образуют как бы такую некую арку, сквозь которую мы будем ходить из одного помещения в другое. Вот такие особенности по объединению. Идем дальше. Следующий параметр, который очень важно учитывать в будущем жилье, это... Родительская спальня, мастер спальня, ее еще называют. То есть, это возможность сделать три помещения в одном: это ванна, это гардероб и это спальня. Давайте посмотрим, что можно сделать в Нагорном. У нас здесь есть три комнаты, первая, вторая. Третье. Получается, что мы можем сделать родительскую спальню или мастер-спальню только в одном месте. Это вот эта вот 20-метровая комната. Мы можем ее вот так вот изолировать вот в этом месте, поставить здесь дверь. Вот эту ванну отдать в пользование родителям. Вот в этом месте организовать гардероб. И когда мы заходим, у нас есть одна своя дверь в ванну и вторая дверь в гардероб. И далее мы поставим кровать вот таким образом. И тогда мы получим мастер-спальню. в Но минус этой истории заключается в том, что оставшийся санузел, который 2,9 квадратных метров, не поместит в себя ванну или душевую кабину. И, соответственно, ребенок, который возможно есть, или два ребенка, которых возможно есть, они не смогут мыться в этом санузле. То есть там просто ванны не будет. И поэтому они будут ходить в ванну к родителям, а, соответственно, весь смысл мастер-спальни теряется. Поэтому сделать мы так не можем, мастер-спальня не получится. У нас получится просто комната с гардеробом, но без ванны. Теперь посмотрим, что в ЖК высота. Здесь, конечно же, под мастер-спальню нужно отводить вот это вот большое пространство. И что здесь получается? Здесь уже стоит дверь, заходя в которую мы попадаем в большое вытянутое пространство, которое мы можем разделить на две части. Одна это гардероб, и мы можем поставить вот так вот шкафы. Это получается два больших шкафа, по два или даже два с половиной метра. Ну Представьте, сколько это мест хранения. Это прямо здорово. И более того, в этом пространстве еще и получается окно. Это вообще подарок в гардеробной. У вас получается окно. Это здорово. Здесь вход в свой санузел. Он небольшой, 3,2 метра. Но в принципе здесь можно разместить небольшую душевую, унитаз и раковину. И дальше остается место под кровать. Единственное минус то что здесь в изголовье получается окно но ничего страшного его можно задрепировать с другой стороны здесь получается полноценная мастер спальня и по этому параметру ЖК высота побеждает на мой взгляд на мой субъективный Взгляд – Это мое личное мнение. Если вы считаете по-другому, то напишите в комментариях, почему и, и, и как вы бы сделали, и почему вы так думаете. У нас остается две жилые комнаты. Здесь одна детская, здесь вторая детская. Причем вторая детская с двумя окнами. Это тоже огромный плюс, когда окна выходят на две стороны. Ну, То есть такое а угловое окно, то есть это тоже здорово, 14 и 13 квадратных метров. В ЖК Нагорной остается комната 20 метров, она вроде бы больше казалась, и вторая тоже больше 20 метров, но у них по одному окну, но зато они больше. Для кого-то важен объем, вот эти вот квадратные метры, на целых 6 квадратных метров каждая комната больше, и это, в общем-то, достаточно существенно. Но для кого важны квадратные метры, тот, конечно же, присмотрится к ЖК «Нагорный». Здесь целых 116 квадратных метров. Для кого важен именно внутренний комфорт, как я его вижу, тот присмотрится, наверное, к ЖК «Высота». Здесь всего 102 квадратных метра, на целых 15 квадратных метров меньше и жилой площади меньше. Но компоновка здесь получается гораздо удобнее, на мой взгляд. Ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, считаете ли вы до сих пор, что квадратные метры важнее, чем внутренняя грамотная организация пространства, и почему вы так считаете. Но ну, а пока пишите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!